Данный киноматериал должен был быть совершенно на другую тему. Этот боевик повествовал бы о катании из рулетки, но благодаря каким-то невероятным космическим силам и, скорее всего, Игорю Прокопенко с телеканала РЕН-ТВ, сегодня этого не будет. Но зато будет кое-что поинтереснее. И поэтому... здорово мужские мужчины! Первый раз. Более-менее фортануло в рулетке, но, честно говоря, мне это не нужно было. В общем, мужские мужчины, давайте чекнем новый боезапас калибра 5.45, который не хило так ухудшает ТТХ автомата, но взамен дает нам темп стрельбы. Но перед началом хочу поделиться своими мыслями по поводу введения этого модуля. Вообще, в этом сезоне разработчики очень круто тестят на нас рулетки. Вы не находите? Я ничего против этого не имею. Дай бог здоровья этим мужчинам, которые и так нас балуют огромным количеством бесплатных скинов. Препятствий для пополнения кошелька разработчиков нет. Отдельно, спасибо за один бесплатный прокрут, который был в рулетке, Было бы конечно балдежно, если бы они вели его на постоянку. Да, конечно, они денежку потеряют с этого, но за то, как тепло и приятно было бы игрокам. Ну да ладно. Очень круто подогревают интерес к рулеткам благодаря новым модулям, которые открываются исключительно в день релиза. Благодаря такой стратегии они неплохо так бустят бабосы, хотя в принципе дядьки этого заслужили. Мне немного странно вот что. У нас по дефолту в калашике стоит калибр 7.62, который тяжелее нового калибра 5.45. Внимание, вопрос знатокам. Почему тяжелый калибр летит дальше, чем легкий? Ведь в действительности в баллистике все наоборот. Спору нет, это всего лишь игрушка, но такие неточности немного огорчают. Знаете, брата-братья, из всех писанных минусов я бы оставил негатив контроля отдачи с уроном на ближней дистанции и, соответственно, если логически поразмышлять, добавил бы в плюсы баф дистанции. И если мы фантазируем, было бы неплохо закинуть плюсик к скорости перезарядки и скорости прицеливания, ведь по сути этот магазин с калибром 5.45 легче стандартного, но, как говорится, это просто мысли вслух. Поиграв с этим обвесом, у меня сложилось неоднозначное мнение по поводу этой штуки. Но давайте обо всем по порядку. Калаш по своей сути и статком. Оружие, с которым нужно работать на средних дистанциях и дополнительное расстояние, нам поможет организовать система кастомизации. Давайте флешбэтнемся и чекнем вот этот киноматериал про сборку на калашников. Там я составил три сборки под разный характер и разную дистанцию. И, конечно же, нас интересует сборочка на ближнее расстояние, которое называется ФАТ, пацан. Я ее чуть-чуть изменил, просто вместо легкого пламя-гасителя взял перк ловкость рук, а также обвесы на quickscope, скоуп потому что, как мы помним, нам предстоит работать на ближнем расстоянии, и на такой длине несложно контролить отдачу, если, конечно, вместо рук деревяшки не растут. Я поиграл с двумя идентичными сборками на ближний бой, единственным отличием был только новый магазин. Начнем с того, что я словно футбольный судья пошел смотреть систему VAR, чтобы узнать был гол или нет, то есть э, узнать стоит брать модуль или же нет. И знаете, результаты получились довольно таки странными и непонятными. А точнее, вроде как даже плюс-минус одинаковыми. Я не буду агитировать вас брать или не брать данный модуль. Я всего лишь поделюсь своим внутренним ощущением и своими наблюдениями непосредственно в боевых условиях. Как же я поступил? Попеременно играл то с одной, то с другой сборкой, подмечая и запоминая плюсы и минусы каждой в отношении друг друга. Сразу хочу отметить, что мне очень понравился бафнутый темп стрельбы. С ним калашик как-то по-другому что ли дышит. Некий закос под ппшку получается. Но возникает вопрос. а Оно ему надо? У нас в арсенале и так достаточно ПП, которые сейчас доминируют в сезоне. Они легче и подвижнее. Но если сильно хочется, то можно и калаш взять на эту роль. Главное, какие впечатления это оставит у вас. Но следует помнить, что автомат с бафнутым темпом стрельбы сильнее мотает и носит в стороны, и поэтому дальние дистанции сразу отметаются. К тому же и сама дистанция урезана. Даже сейчас, когда вроде бы все понятно, я не уверен в правильном выборе, но я полностью уверен что нужно залететь на канал ангел 88 данный мужчина делает красоту и показывает топовые обвесы на ноги волны, крутит рулетки и открывает ящики Делает потрясающие озвучки комиксов актером русского дубляжа есть с кого брать пример святой отец делает постоянные призовые стрим турниры смекаешь к чему я клоню а? и сейчас он проводит конкурс на два боевых пропуска и валюту. И поэтому поддержи райского батю своим сабскрепшеном. И в ответ получишь балдежные ништяки. Поэтому Гео! Ссылочка в описании. Короче, мужики, я определился. Лично мне нравится брать этот модуль. Он чуть-чуть добавляет хардкорности калашику. А трудности я люблю. И поэтому, если ты шаришь, как контролить отдачу, и понимаешь, что с таким сетапом не стоит перестреливаться со снайперами, тогда смело его юзай для получения новых эмоций и ощущений. Ну, а если ты с ним поиграл и вдруг понял, что что-то не то, то лучше возьми ту же хэгэшку и не парься. А лучше собери калашек на среднях с увеличенным магазином, чтобы выдавать гексарал пиздюль форта всем нуждающимся. Итог. Мораль всей басни такова — подъем бабла идет сперва и чтобы классно сделать банк закинем модуль просто так. Рандомные комментарии мушки а за ними топовые Я продолжаю дальше знакомить вас со своим творчеством и поэтому ловите привет из 2017 года, когда я лобал рок. Проект этот я уже прикрыл, но он стал отправной точкой в моем дальнейшем развитии. Так что слушаем. Берет меня из этого сна, где мы в темном небе горим, улетаем На части тела, рвем облака. Вперед в горизонт, за черту бежим, скорее в никуда. И пусть я сгорю рухну на землю. Но рухну на землю, смотря на тебя, но пока. Свет забирает себе мой сны, в многоэтажные решетки оставив меня у окна жда первой звезды. Я снова увижу мерцание в небе, Я знаю, мы там продолжим лететь, только когда расправим крылья, только когда скорее, а за сейчас? Я не в небе, мои разбивают на части глаза. Там мы лишь на мгновение, и этим мгновением там будем всегда. Там мы произнесем слишком